для того, чтобы зарегистрироваться на обучающей платформе, все делают одно и то же. То есть отправляют человека на сайт zkbv.ru Вот так вот. Можете ссылку эту кидать, либо просить, чтобы он могла на строке. Значит, как... это первый шаг, так. Это шаг номер один. Угу. С этого сайта, потому что адрес его очень короткий и простой, человек выбирает тренинг-центр. Вот раздел тренинг-центр. Тренинг-центр. Нажимаем на кнопку «Перейти». Перейти. Вот. Вообще-то ссылка, которую можете давать, чтобы там… если вам. Вот, нужна... вот, вот с этой ссылкой, блин, это самое. Где она, моя Но, ссылка? А как или... вы ее теряете, все эти ссылки, понимаете, вот вам сколько ссылок не давай, вы их все забываете, теряете. Поэтому вам дается одна ссылка. Вот четыре буквы, блин, запомните. А, красота, «Благополучие», «Вивасан». Вот, а -а -а. вот на эту страничку почитали о платформе, то есть человек ваш почитал Сами почитайте хотя бы, чтобы ну понимать, да. куда Теперь, теперь жарный петух клюнул, надо дальше. дальше. Да, поехали дальше. В конце, Давайте... вот, регистрируйтесь сейчас, и по шагам написано, что человек делает. Шаг номер один, он заполняет вот эту анкету. Покажите мне, где здесь указывается номер спонсора, чтобы я понял, нет тут никакого номера спонсора. Я имела в виду телефон, чтобы с ним связаться. Юля, И имя человека. Все. Человек заполнил, нажал, отправить. Сидит, ждет, пока вы его анкету обработаете. Вам конкретно в ваш личный кабинет прилетает анкета. Вот сюда в анкеты прилетают анкеты этих людей. Вот все эти люди заполнили вот такую форму. То есть вы с этим человеком связались, это уже ваше действие как спонсора. Вы видите это в своем личном кабинете. Да? Вот, ну, все это придется делать только васильев потому что все регистрируются под нее на веки роста. на человеком списывается, созванивается лучше всего. И если он говорит: да, я хочу получить доступ к тренинг-центру, эта анкета просто подтверждается. Вот здесь есть действие подтвердить. Но человек. Это... Следующий шаг подтвердить. Значит, так. Да. Это для них не нужно, потому что все анкеты лежат, летят в ваш личный кабинет. Ну ладно, тогда я всех То работаю. Им это вообще делать не надо. Им нужно просто сказать, пожалуйста, перейдите вот на эту страничку человека и чтобы он сам почитал, либо чтобы вы подсказали тех, кто приглашает, что ему нужно сделать. Вот он заполняет вот такую вот форму, вот нажимает отправить и ждет, пока с ним свяжутся. Не ждет, а звонит мне и говорит Ольга Васильевна. Я там вот, говорила с девочкой, ну, она Можно так, да. Можно так. Если вы скажете, если вы уже если пригласивший человек уже знает фамилию вот этого человека, например, что Светлана Иванова, да, она вот заполнила. Это человек, которого там вы пригласили, например, Наталья. Все. значит, ему звонить не надо, Ольге Васильевне, ему нужно просто взять и подтвердить ее анкету. То есть как только анкета подтверждается этому человеку на ту почту, которую он, надеюсь, правильно указал, приходит письмо, вот шаг номер два, приходит mm -hmm. просто письмо. Письмо от века роста. Вот с темой «Вам выдан кабинет, то есть вам подтвердили кабинет». В этом письме только одна ссылка, там ошибиться невозможно. Человек нажимает на эту ссылку, его отправляют на страничку, где он просто-напросто придумывает себе пароль. И сразу себе где-то его сохраняет. Вот логин, его почта будет, которую он указал уже, а пароль, который он придумал. Все. Вот эти данные нужны для того, чтобы он входил в свой личный кабинет. То есть После того, как он пароль придумал, его сразу же кидают в этот личный кабинет. Дальше он просто подключает обучение и начинает учиться. Все. Вы с ним связываете, спрашиваете, помогаете ему, отвечаете на какие-то его вопросы и так далее. Интересуетесь, как он там двигается, что ему нужно, что ему нравится, что ему не нравится. Ну, понятно. А можно я вопрос задам и еще раз повторю? Можно для особо одаренного? Давай, давай. Чтобы у, меня, у меня в голове, чтобы... Что-то схема была. Первое, это касается тех людей, которые уже зарегистрированы, которые нет, уже идут, нет, имеют там... Нет, нет. Новых, ну, это абсолютно это новых. Отряд, но им доступна часть обучения. Для того, ну, она хорошая часть. Но для того, чтобы они там дальше продвигались, они должны зарегистрироваться. А, но точно, сначала... вспомнила. Ага, да, да. да, да. да, да. Ольга, вот смотри. Короче говоря, я отправляю... Еще раз. Можно я повторю, ладно? Давай для дураков. Первое. Я отправляю... То есть мне не нужна как бы моя ссылка, над которой я... Не, бьюсь, блин, я вчера Игоря долбала, долбала, так и бросила это дело, потому что чувствую, вы что, что я... стали это... вообще по другому вопросу. А по какому? Так, тогда, ну тогда вот, блин. Проговаривай. Во, вот, видишь, я неправильно, значит, ну-ка, вот что мне нужно, Игорь. Подожди, тебе сказали zkbv.ru. Ну, конечно, бы нужно вот на этот вопрос нужно. Ну ладно, короче говоря, давай я сначала это повторю, а потом да уже говоришь, по ты уже пять минут Значит, говоришь. Да, первое, я отправляю человека на сайт zkbv.белая. Да. Так, он туда заходит, находит тренинг центр. Да. Нажимает перейти. Да. Регистрируется. Да. Мне Заполняй на почту. На Запол... Ну, да, да, заполняет анкету. Мне или ему на почту приходит, мне на почту приходит, да, что Нет, меня... ему приходит письмо. А ему ему на почту приходит. чему пришло? Письмо приходит. приходит. А, а я как об этом дальше? А вот дальше, ты да? дальше? Вот он тебе, он зарегистрировался, звонит да. Наташа, я зарегистрировался, жду письма. Чтобы ему дождаться письма, мне, либо я сама это вижу, либо ты мне напоминаешь. Слушай, там зарегистрировала Пупкина, подтверди ее, пожалуйста. А, я должна тебе, Оля, сказать, да? Да мне, надо. А, я должна Оле, так, да, да. так, по жизни, по жизни должна. Так, хорошо. И он тогда ты его подтверждаешь. И, и все, и у него доступ к, него доступ к веку роста, да? да к веку да, роста. Да. Хорошо. Вот это я... А я говорила, видимо, у Игоря... Э, не важно, что -то... ты говорила, все забудь о том, что. говорили. Вы просили доступ к сайту прямых эфиров. Нет. Да. Это, я, это я и это просила. Ну, баба, вы даже скриншот кинули с сайта прямых а, эфиров. Мне просили. это не надо. Так все, все понятно, всем все, все. теперь я поняла. Все спасибо, Кстати, Бума. когда мы будем регистрировать людей, это будет один из при одно из преимуществ.